Всем здравствуйте! Меня зовут Ольга Арзуманян, я спикер фонда взаимопомощи World Money. А наш фонд а, – это инвестиционно MLM-проект, основан 7 декабря 2019 года, основатель и руководитель фонда Денис Сологуб. Наш фонд – это рабочая и социальная значимость нашего бизнеса в том, что мы даем возможность зарабатывать людям, кормить свои семьи, улучшать свои жилищные условия –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 Ты можешь в любом месте, в любое время, в любому встречному показать и рассказать, как работает маркетинг наш. И в результате за это получить нового партнера. И также можно получить и деньги на баланс для вывода. А для того, чтобы вы могли работать и зарабатывать у нас в фонде, вам нужно, конечно, пройти регистрацию. Регистрация у нас довольно-таки простая и при регистрации нужно указать почту Google или Яндекс на другие почты письма не приходят также вы можете посмотреть зайти на наш официальный канал посмотреть наши презентации у нас есть две официальные группы ВК Наша группа есть официальная в «Одноклассниках», у нас есть группа в «Фейсбуке» и также YouTube канал есть. Вы можете зайти везде, просмотреть наши презентации, наши отзывы о нашем фонде и присоединиться к нам. А, ну и начнем с того, что вы э, зарегистрировались. Регистрацию нужно подтвердить через вашу почту. Поэтому прежде чем указывать почту, нужно проверить, рабочая почта это или нет. Итак, пере, ваш, вы подтвердили, на, пришло письмо. От фонда а, на вашу почту вы подтвердили регистрацию, и а, сайт перегрузился, и вы оказались вот в таком кабинете. Первый шаг – это что нужно? Это, конечно, поставить свой аватар. А, выбираете файлы как только сюда приходит файл от вашей фотографии, вернее, код от вашей фотографии, вы нажимаете кнопочку «Загрузить». Второй шаг – это нужно заполнить свой профиль, а, прописать свой скайп. А если нет скайпа, пожалуйста, укажите телеграм, укажите, пожалуйста, свой телефон, а, свою страничку ВКонтакте. И... Для чего это нужно? А для того, чтобы ваш спонсор видел вас как партнера. Не просто который зашел, а человек зарегистрировался, посмотреть что, чего и как. А человек уже, который заполняет свой профиль. Это уже видно о том, что человек пришел делать бизнес. И у нас, ребята, серьезный бизнес, серьезные люди работают. Поэтому... Когда делаешь скрины и сбрасываешь в чаты, то как-то неудобно становится тебе даже как спонсору о том, что нет фотографии в кабинете, не стоит и не видно, что это за партнер и как. И для чего еще нужен, чтобы был заполнен профиль? А для того, чтобы вас как спонсора видели ваши партнеры, они могли, чтобы они могли связаться с вами как со спонсором. И вот посмотрите, у меня спонсора, я вижу и логин спонсора, я вижу номер телефона своего спонсора, почту спонсора я могу написать, я вижу страничку, могу написать ей ВКонтакт, и вижу Skype, э, э, я могу позвонить э, спонсору э, на Skype и решить все вопросы которые текущие моменты по работе также в этом разделе у нас прописываются ваши кошельки пожалуйста будьте внимательны когда прописываете ваши кошельки лучше перепроверьте несколько раз и только тогда нажимаете кнопочку сохранить как только все у вас будет заполнено только тогда сохраняется поэтому полностью все заполнили и нажали кнопочку «Сохранить». Деньги у нас, вывод у нас денежных средств, заработанных, выводится на Perfect Money и «Пайер Кошелек». Работаем, наш фонд работает на рублях. Поэтому, если вы ставите на Perfect Money вы ставите с кабинета рубли, а приходит вам на Perfect в долларах, в разделе «Финансы», у нас отображается, сколько вы пополняли, сколько вы заработали, сколько вы вывели. И сколько у вас, какой баланс на сегодняшний день у вас в кабинете есть. Есть... Такой раздел Партнеры. В этом разделе у нас, ребята, отображается, есть ваша реферальная ссылка и отображаются все партнеры до пятого уровня. Вы можете посмотреть всех ваших партнеров по логинам, где, на каких площадках у них активированы полностью всю структуру видно. Итак, какие площадки у нас в фонде есть для заработка денег? Что хочу сказать. У нас, ребята, нет никаких ограничений для заработка, для вывода денежных средств. Сколько заработали, столько вы ставите на вывод. И, пожалуйста, вывод у нас ежедневно. Каждое утро у нас админ выводит денежные средства заработанные. А какие есть площадки? Это есть площадка Денежный рай. А эта площадка, на этой площадке вы не станете миллионером, а просто заработаете, ну, на один раз сходить в магазин. Ну а на остальные площадки, это у нас очень хорошие площадки. Это две автопрограммы. Автопрограмма «Энергомини». Входить можно с любого стола, делать старт своего бизнеса. С 500 рублей, с 1000, с 2000, с 3000, с 6000. Можно полностью начинать и даже с, с пятого стола, с 12 тысяч. Все, все только по желанию наших партнеров. Нет привязки к первому столу. С любого стола делайте старт своего бизнеса. Итак, вторая площадка у нас автопрограмма «Энерго». Это вход у нас здесь составляет 30 тысяч. Из первого партнера вы возвращаете свои 30 тысяч на баланс для вывода. За один круг на площадке «Автоэнерго мини» вы зарабатываете с малым количеством партнеров. У нас там есть несколько стратегий, которые вы можете посмотреть. Эти стратегии у нас на YouTube-канале. У меня можете зайти, у Лены Евсеенко можно зайти. Да и на официальном канале можно зайти и посмотреть, как с малым количеством партнеров выйти на 39 750 рублей за один круг. А этих кругов вы можете делать хоть тысячу. Это все только по желанию. Лишь бы вы не ленились, а зарабатывали. А вот на автопрограмме Ребята, за один круг вы делаете 2 миллиона 400 тысяч. Это шикарная площадка. Вы можете забрать автомобилем, если вам вы хотите взять внедорожник за 2 400 с нашим логотипом World Money. Вам нужно будет поехать в город Сочи и забрать этот автомобиль. Нет, не хотите автомобиль, забирайте, пожалуйста, деньгами. Итак, следующая у нас площадка, это сейфы, инвестиционная площадка, сейфы. Игра сейфа от World Money. А, здесь можно инвестировать с 500 рублей а, 2,5 и 8 тысячи. Без первого сейфа вы не можете инвестировать во второй и третий. А, здесь есть привязка к первому сейфу. Итак. И наши 6 MLM площадок, наших любимых, прекрасных 6 MLM площадок. Это площадка World Money. Мы сегодня будем разбирать а, этот маркетинг, площадка PD. А, и тоже сегодня будем разбирать маркетинг. И следующая площадка это. Голден Ринг Мини Здесь можно входить через удвоитель 2000, но можно, минуя удвоитель, в два раза сократить количество приглашенных партнеров и сразу становиться в четвертый блок. Там всего лишь два стола, вернее, один рабочий стол, а второй стол – это накопительный с переходом за 20 тысяч на площадку Голден Ring. Это вторые ворота у нас на Голден Ring нашу шикарную площадку. И так вы будете все время крутиться на этом одном столе и получать постоянно по 10 500. И ваши клоны, ваши реинвесты, ваши партнеры все будут переходить, и реинвесты ваших партнеров все будут переходить за вами на Golden Ring. Итак, Golden Ring, это площадка очень хорошая, крутая, шикарный маркетинг, два рабочих стола, третий стол выплаты здесь вы вход в 20 тысяч можно и отдельно активировать ее минуя полностью все эти площадки которые у нас есть за кольцовка а вы можете даже сложиться вдвоем и купить один аккаунт и работать по одной реферальной ссылке вдвоем заработали поставили на вывод на пайер на кошелек или там на перфект Money, оттуда разделили по своим кошелькам все так у нас работают и поэтому ребята можно вдвоем втроем как пожелаете лишь бы вы работали и следующая площадка это клевер мини эта площадка вход на нее 300 рублей за один, с двух лепесточков вы зарабатываете за один круг 18 пятьдесят рублей. Это там всего лишь три уровня. Вы будете получать на три уровня в глубину по 50 рублей. И плюс рекоральное вознаграждение по 50 рублей с первого и второго уровня. А с третьего уровня будете получать по двадцать 5 рублей и плюс реферальные 50. Это а, с третьего уровня вы будете получать по 75 рублей. Итак, следующая площадка клевер. Здесь вход. Они одинаковы, идентичны по маркетингу, но отличается только входом. Вход у нас здесь 3000. Но естественно и доход здесь с двух лепестков вы зарабатываете 180 500 рублей. Итак, в разделе промо-материала находится у нас, можно скачать слайды, можно скачать картинки, можно скачать баннеры. Те, которые, ребята, работают на рекламных площадках, пользуются для рекламы, то и знают о том, что очень хорошие рекламные баннеры. Мне очень нравятся. Итак, начинаем нашу площадку. Какую у нас Площадку начнем с площадки, конечно, это World money Наша площадка, которая, мы с ней стартовали, она принесла очень хороший доход, эта площадка. И по сей день мы работаем на ней и получаем и пассивный доход, и активный доход, и... Ну, только не лениться и приглашать. У меня, например, я говорю за себя, у меня активированы полностью все площадки. Я работаю на всех площадках, которые есть у нас в фонде. Итак, у нас площадка World Money. Это «Мир денег» в переводе с английского. Как вы видите, здесь 5 рабочих столов. Здесь с каждого... Только с двух столов у нас нет выплаты. Это столы накопительные. Второй и пятый стол накопительные столы. А с остальных у нас есть выплаты. А зеленым светятся. Это выплаты вам на баланс для вывода. Итак, можно входить. Первый стол стоит 1000 рублей. Можно входить с 1000 рублей. Можно входить покупать первый и второй стол на 3000. Можно входить и на первый и четвертый, на первый и пятый, на первый и третий, на первый и пятый. У нас здесь есть привязка к первому столу. Поэтому здесь у нас разработано 18 стратегий. Вы можете выбрать любую стратегию и работать на по этой стратегии. Я вам сегодня покажу просто одну из этих стратегий. Это заходить на покупать первый стол и второй стол. Это 3000. Не такая огромная сумма а критическая, чтобы потратить а, на для того, чтобы начать бизнес. Итак, переходы у нас на другой стол. С двух партнеров. Это на первом столе и на четвертом, как вы видите. Итак, первый партнер приходит к вам, вы пригласили, он становится на это место и становится, покупает второй стол первый партнер. Второй партнер, как только нажимает покупку первого стола, у вас закрывается первый стол, и вы сами под себя своим клоном становитесь на это место. Второй партнер. Нажимает покупку второго стола, у вас закрывается второй стол и у вас автоматом открывается третий стол. Итак, третий партнер а, становится сюда, на это место, вы получаете 1000 рублей на баланс для вывода. Итак, первый партнер закрыл свой, пригласил два партнера, у него закрылся первый стол и он приходит, становится вернее первый партнер закрывает все свои два стола и приходит, становится к вам на это место. Итак, первый партнер он закрыл, вы также приглашаете его на 3000 Он закрывает все свои два стола и приходит, становится к вам на это место. Второй партнер то же самое. приходит закрывает все свои два стола Вернее, сейчас немножко, ребята. Первый партнер, когда становится сюда, на это место, у вас идет реинвест первого стола за 1000 рублей. Это сюда. И за 2000 у вас идет реинвест этого стола, второго стола. И плюс у вас 3000 идет на баланс для вывода. Итак, второй партнер закрывает свой первый и второй стол и приходит становится к вам на это место. И вы получаете 6000 на баланс для вывода. Каждый партнер, который зарегистрировался по вашей реферальной ссылке, это ваш личник. Он приходит к вам, становится на все столы всего лишь один раз. А потом он работает только со своей командой. Только со своими людьми. Итак, третий партнер тоже самое. Закрыл все свои 3, 2 стола вернее. И приходит, становится к вам на это место. И вы получаете тысячу рублей на баланс для вывода, а за пять тысяч у вас активируется четвертый стол. Но здесь вот смотрите, можно еще сделать так. Этот вы здесь смотрите тысяча рублей и здесь девять тысяч, десять тысяч. Вы можете купить себе этот четвертый стол. И у вас уже клон, когда придет, встанет именно сюда, под вас, закрывается уже здесь. А сюда уже приходит второй партнер, первый партнер. И у вас закрывается этот стол, четвертый, и у вас открывается автоматом пятый. А третий партнер, второй партнер, вернее, приносит вам 5000 на баланс для вывода. Вы закрываете своего клона. И приходит, сами под себя становитесь сюда, на это место. А, втор, первый партнер тоже закрыл свой, верни, четвертый стол и пришел встал к вам на это место. Третий партнер, он идет сюда под вашего клона. Тоже закрывает свой четвертый стол и приходит, становится к вам на это место. У вас это стол полностью накопительный. И за 30 тысяч у вас активируется... А, Шестой стол – это полностью ваша зарплата, полностью выплаты. Итак, вы закрыли своего клона и пришли, стали на это место. 10 тысяч на баланс для вывода, а за 20 тысяч у вас активируется Golden Ring, наша самая крутая площадка. А за ней идет и следующая автопрограмма «Энерго». Вы закрыли первый партнер, э, э, вернее, первый партнер. Здесь могут быть, ребята... Обгоны. Здесь кто активнее. То ли это будет первый партнер, то ли это вы клона поставите, то ли это будет второй, то ли это может быть четвертый. Здесь на этой площадке есть очень а, большие обгоны. Поэтому нужно а, быть активны и а, быстрее двигаться, чтобы не обогнались. Если у вас будет обгон, а у вас не будет этого стола, то ваш партнер станет на, к вашему спонсору. Это он станет к вышестоящему. Поэтому здесь, на этой площадке, нужно очень следить за тем, чтобы не было обгона. Где-то можно и клона подкупить, чтобы вы могли стать не потерять своего партнера, а чтобы он стал именно к вам. Итак, вы закрыли своего клона и принесли сами себе 30 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер закрывает свой накопительный. Это, еще раз говорю, что это может не второй, это может быть третий, четвертый или пятый. Кто самый активный, тот и приходит и становится на это место. И вы получаете 30 тысяч на баланс для вывода. Итак, вы на этой площадке заработали 106 тысяч. Очень хороший доход. 86 тысяч у вас на балансе для вывода вы их выводите. А за 20 тысяч у вас активировался автоматом активировалась крутая площадка Golden Ring. Следующая площадка это площадка pd На этой площадке у нас раньше была абонентская плата. А у нас на этой площадке у нас.. Ну, она считалась социальной. У нас была привязка к первому столу. А сейчас полностью все убрали. А благодаря Денису огромной благодарность за то, что он идет на уступ и всем партнерам. Писал все долги по этой площадке. И теперь, пожалуйста, работайте. Убрал привязку к первому столу, вы можете заходить, покупать стол, начинать свой бизнес с любого стола. Первый стол стоит 100 рублей, второй стоит 200, третий стоит 400, четвертый стоит 800 и пятый стол, это полностью ваша зарплата, это стоит 1600. С любого стола вы можете заходить и делать свой бизнес. Даже с пятого стола вы приглашаете первого партнера, когда к вам становится, а у вас за 1600 покупает, у вас за 1000 рублей идет активация первого стола на площадке World Money, а 600 рублей у вас на баланс для вывода. А со второго партнера, 1600 на баланс для вывода. С третьего партнера 1600 на баланс для вывода. И так у вас стол обнуляется, и вы опять, четвертый партнер, когда приходит к вам, становится сюда на это место, вы опять, ваш клон летит а на площадку World Money, и уже у вас закроется в первый стол и у вас откроется второй стол вы будете двигаться здесь если вы будете на этой площадке активно работать то вы будете и двигаться по всем а, по площадке word money и так и опять четвертый с пятого и шестого опять по 1600 крутись не ленись поэтому я вам сейчас просто покажу а расскажу одну стратегию, которая довольно-таки хорошая. Мне очень нравится а, входить на полторы тысячи. Это на первый стол, второй, а, третий и четвертый стол. Полторы тысячи. Итак, приходит к вам, становится а, первый партнер на первый стол, на, покупает вас первый стол, а, второй, третий и четвертый стол. Вот здесь можно купить клона за 100 рублей. Ваш клон вы покупаете сюда на первый стол за 100 рублей клона, и ваш клон закрывает полностью все эти столы, и у вас автоматом открывается за 1600 стол выплат. Смотрите, как красиво! Как великолепно, клон за 100 рублей закрыл полностью все ваши столы. У вас столы обнулились, и вы опять идете, а приглашаете следующего партнера. Второй партнер приходит к вам. Второй партнер приходит, покупает у вас второй партнер. Первый стол покупает, второй и третий стол покупает, ой, второй партнер, да. Что мы делаем? Мы можем покупаем за 100 рублей клона. Это не такая сумма, это не 1000 рублей, а это всего 100 рублей. Вы покупаете, сюда становится ваш клон. И этот клон у вас закрывает полностью все четыре стола. И что происходит? А происходит, ваш клон становится на это место. И вы получаете 1600. А у вас делится 600 рублей на баланс для вывода, а за 1000 идет активация первого стола на площадке WordMoney. Итак, третьего партнера пригласили, а с третьего вы получили уже 1600 на баланс для вывода. С четвертого 1600 на баланс для вывода. Итак, за один круг вы делаете 3800, и плюс за 1000 рублей у вас э, активируется площадка World Money. Ну, вот, ребята, посмотрите. Здесь, на этой вот площадочке, можно учиться людям, которые только что пришли в интернет, и которые еще не научились приглашать. Здесь можно приглашать и... На 100 рублей на первый стол пригласили два партнера, у вас закрылся первый стол, у вас автоматом открывается второй стол. Вы можете приглашать, на купить первый и второй стол. Это всего лишь 300 рублей. Вы пригласили первого партнера, он становится, покупают у вас первый и второй стол. Второго партнера, если вы не хотите покупать клона, вы можете поставить второго партнера. Второй партнер закроет вам два стола и у вас откроется третий стол. Просто это дольше путь идти именно к столу выплат. Здесь нет на промежутке, на этой площадке нет никакой выплаты. Поэтому я показываю всегда короткий путь к деньгам. С вами была Ольга Разуманян и фонд взаимопомощи World money А те ребята, которые еще не зарегистрировались, которые ищут э, заработок, хороший заработок в интернете, ребята, приходите, я дам вам лопату и покажу, где копать. Всем пока-пока.